заиграла осенняя музыка ветра. И закружили станции на балу маленьких антенн, как настоящий прецепт. Королева осенних садов, царицы осени, премы в любых букетах и флористических композициях всех этих эпитетов достойны желтых антенн. Эти яркие и жизнерадостные, словно утренние солнечные лучи цветы по популярности уступает только розам, а когда наступает осень, и вовсе становится вне конкуренции. До первых морозов привлекая всеобщее внимание совершенством форм и разнообразием оттенков. Согласно старинной китайской легенде, много тысяч лет назад огромный дракон решил украсть солнце, но только обжег лапы и сумел оторвать несколько мелких солнечных кусочков. Они упали на землю, и превратились в желтые хризантемы. Сегодня садовые и домашние желтые хризантемы любимы, почитаемые жителям разных стран. Их первое описание встречается в трудах ученых и философов, живших тысячелетия назад. Так китайцы с большим уважением относятся к этому цветку, уверены, что он обладает необычайными свойствами. Считается, что если поставить злотые цветы в вазу фарфора, Композиция не только украсит жилище, но будет притягивать в него госпожу удачу. Другое значение хризантемы на языке цветов это солнце. Недаром японцы называют ее тику, аналогично с обозначением древнего светила. В Японии распространено поверье, что тику способна уберечь от несчастья и недуга так как сама обладает заведомой долголетием и красотой. Ее желтые сорта до сих пор много значат для жителей Востока и ассоциируются в их культуре со здоровьем и долголетием, богатством и благополучием, величием и мудростью. Кусочки солнца, которым не страшны осенние заморозки, именно те живые дары природы, что символизируют доброту и тепло, Любовь и дружбу, искренность и успех обозначают крепкое здоровье и долголетие. Они приковывают взгляды и вдохновляют. Их принято дарить безо всякого повода по велению сердца. Желтый многократный цвет, который имеет множество значений, прежде всего он ассоциируется с хорошим настроением, оптимизмом и радостью. Вручает в качестве подарка букет один из способов открыть человеку свои мысли и чувств. Преподнести букет солнечным солнечными растениями, значит, заверить получателя своей преданной дружбе, не сердечную приятность, продемонстрировать искренность и открыть отношения. Хризантемы – это прекрасные соседи. Они уживаются со всеми цветами. Украшением моего двора является хоризонтема сорта Алиса. Цветение хризантемы «Алиса» начинается в середине августа. Цветок диаметром 4 см. Высота 50-60 см. Форма куста овально-шаровинная. Хризантема «Корейская Алиса» – один из самых популярных ранних сортов. Зимостойкость высокая, хорошо зимует в открытом грунте. Но я выкапываю куст маточник и прикапываю его в теплицах. В начале марта открываю его и ставлю на пробуждение. Куст размножается крайне просто черенками и делением куста. Сажайте хризантему алиса и счастье поселится в вашем доме. Мир вашему дому, друзья мои!